Всем новорожденным посвящается, Всем новорожденными и убитым посвящается, Всем зародышам убитым в утробе посвящается. Любая начатая жизнь рано либо поздно кончается. Всем новорожденным посвящается, Всем новорожденными и убитым посвящается. Всем зародышам убитым в утробе посвящается. Любая начатая жизнь рано либо поздно кончается. Их имена были закрыты в тьме, Их имена не могут быть записанными ни в одном уме Рождены, чтобы задыхаться в вакууме Не видеть солнца в населенном террариуме Кто вышел из утробы на второй сорт Аборт – это билет на курорт Благодаря которому кто-то не познает самый главный рекорд Смерть летит в любой живой аэропорт Глазами стариков я наблюдал вдаль В тропину мудрости приводит многое печаль Кто вышел на войне, унаследовал медаль Воин верный до конца схлопотал в сердце сталь Это безумие людей в плоти, похотливых матерей Чем они лучше головрезов у дверей В канализации полный полным трупов детей, акушеры втихую забили пакеты мертвыми зародышами, однако дьявол не оставит в покое ни одного из убийц, глазами невидимый, самый ненасытный кровопийца. Мать приготовила драгоценный сувенир младенцу, чтобы никогда не видел солнца, грехопадением людей, начало берет эпоху лукавства, клеймо новорожденного с тех пор стало пожизненное рабство, книга бытия, глава 3. Их 22 умножает на ноль все богатство Против инъекции рождения, смерти, аборт Наши основные лекарства Всем новорожденным посвящается Всем новорожденным и убитым посвящается Всем зародишам убитым в утробе посвящается Любая начатая жизнь рано либо поздно кончается Всем новорожденным посвящается Всем новорожденным и убитым посвящается Всем зародышем убитым в утробе посвящается Любая начатая жизнь рано либо поздно кончается